В стране настала Вереск опять цветет Но некому готовить Вереска вымет В своих могилках тесных В горах родной земли Малютки медовары Приют себе нашли Король по склону ездит yeah! Или двоих последних недоварах, Оставшихся в живых. Вышли они из-под камня, Щурясь на белый свет, Старый горбатый карлик, И мальчик тылдался тебе. Но ни один из пленных слово не произнес.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 Собственно будет при нем, Пусть его крепко свяжут и вбросит в бог, А я научу шотландце готовить старинный мед. Шотландский воин Мальчика крепко связал И бросил в открытое море С прибрежных отвесных скал Волны над ним стомкнулись Замер последний крик И эхом ему ответил С отец старик Правду сказал я шотландцы я ждал беды Не верил я стойкости юных Не бреющих бороды А мне костер не страшен Пускай со мною мрет Моя